Всем привет! Вы смотрите Универ -Ньюз. С вами сегодня я, Анна Глазунова. Прямо сейчас я познакомлю вас с новостями студенчества Казанского федерального университета. Так, сегодня в выпуске. С 29 по 31 мая в КФУ пройдет 5 международный форум по педагогическому образованию. Студент Института экологии и природопользования КФУ Марат Зинатов «Гордость Казанского федерального университета». 5 мая в Казанском университете прошел турнир по настольному теннису. С 29 по 31 мая в Казанском университете пройдет 5 международный форум по педагогическому образованию IFT. Ученые со всего мира приедут в Казань, чтобы обсудить актуальные проблемы подготовки учителя в России и за рубежом. Целью форума является научно-информационный обмен российских и зарубежных участников достижениями в сфере развития педагогической науки и профессионального педагогического образования. Все подробности смотрите далее.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 Студенты Казанского федерального университета – целеустремленные, творческие и интеллектуальные молодые люди. Они увлечены, занимаются наукой и добиваются успеха в спорте. Наш университет привлекает самых ярких и одаренных людей, предоставляя возможность найти и развить свои таланты. Именно об одном из таких студентов и пойдет речь в нашем следующем сюжете. В институтах КФУ учатся много талантливых студентов. Кто-то хорош в танцах, кто-то занимается спортом, а герой нашего сюжета преуспел в научной деятельности. Марат Зинатов увлекся экологией еще в школе. Его дебют состоялся в седьмом классе. Вместе со своей преподавательницей по биологии Марат усердно готовился к своей первой олимпиаде. На него возлагал огромные надежды комитет школы, но первую в своей жизни районную олимпиаду по экологии Марат провалил. Но не отчаялся и стал готовиться на следующий год, уделяя много времени своему новому увлечению. К копилке достижений Марата множество побед на всей России. Российских Олимпиад. Также Марат является грант-получателем президента Российской Федерации и Республики Татарстан за призерство во Всероссийской Олимпиаде школьников по экологии. Марат из маленького города Арск, и на базе школы ему было трудно реализовывать себя в научной деятельности, так как школьная лаборатория не обладала нужным оборудованием для его исследований. Но база Северного территориального управления Министерства экологии и природопользования пошла одаренному юноше встречу и пригласила Марата заниматься экологией при их лаборатории. Так юношеское увлечение переросло в основную деятельность. Грантополучатели каждый год должны подтверждать э, свое участие, э, свой грант, э, публикации, участием в Олимпиадах, участием в конференциях, ну, либо какими-то документами, что ты как-то занимаешься наукой, продолжаешь заниматься наукой в своем университете. Я сразу же пошел на кафедру прикладной экологии для того, чтобы... Сделать себе публикацию. Я еще в тот момент практически ничем не занимался, поэтому я подал на публикацию свою прошлогоднюю работу, с которой я выступал на Олимпиаде. А уже в дальнейшем... За... меня закрепили за научным руководителем и я начал заниматься биоремеди... биоремедиацией нефти... нефтешламов. Сейчас Марат обучается в Институте экологии и природопользования Казанского федерального университета кафедра прикладной экологии. Став студентом, он также продолжил свою активную научную деятельность уже на базе института. Марат довольно часто участвует в различных конференциях, пишет публикации в научный журнал института и продолжает покорять олимпиады, только уже не школьные. За минувший год Марат стал призером в Олимпиаде я профессионал, успешно выступил на конференции «Геология в развивающемся мире». Но, несмотря на свою занятость, об учебе Марат думает в первую очередь. Всегда подготовлен, подлив познания. но и об одногруппниках не забывает. Всегда придет на помощь и подскажет. За два года обучения сессии Марат всегда закрывает на «Отлично». Преподаватели очень гордятся им и всячески поддерживают его начинания. Марат очень активный студент, участвует в большом количестве Олимпиад, начиная со школьных лет и продолжая в студенчестве. Также активно занимается научной работой, участвует в конференциях и вообще такой, наверное, лидер своей группы или своего курса именно по научной работе. В ближайшее время у Марата планируется много выступлений на конференциях и презентации научных работ. Желаем ему реализоваться в научной деятельности и с каждым годом постигать все больше новых высот. Мария Кошеленко, Универньюс. 5 мая все желающие посоревноваться в игре в теннис пришли в культурно-спортивный комплекс «Уникс». Участие приняли студенты, преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета. О том, как прошли соревнования и что интересного было на турнире, расскажем вам в нашем сюжете. 5 мая в культурно-спортивном комплексе «Уникс» проходит первый турнир по настольному теннису. Более 20 участников пришли посоревноваться в умении ловкости. Турнир по настольному теннису на Кубок Победы 9 мая КФУ был посвящен 74-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. Участие приняли студенты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники КФУ и их члены семей. Многие приехали сюда целыми семьями. Преподаватель Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ позвала для участия мужа, ребенка и свою маму. Они отметили, что в теннис любят играть все, поэтому приехали посоревноваться и проверить себя. В таком составе это первые наши соревнования, честно говоря, чтобы четыре человека представляла нашу семью. Мама научила меня, потом мы с мужем научили сына, Поэтому мы все теперь играющие люди. Оценивая соперников, думаем, что будет тяжело, но все равно выиграем. Мы, мы справимся. Среди участников можно было заметить и ветеранов, которые ловко размахивали теннисной ракеткой. Их решительный настрой не дал расслабиться никому. Любовь к теннису у меня еще началась. Где-то еще, когда я учился в училище. Вот, уже где-то в 65-м году. Как вы думаете, какими главными качествами нужно обладать для того, чтобы обыграть своих соперников? Любить его. <смех> уважать. А студент Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Азамат Мухамедзянов теннисом увлекается уже давно, поэтому с радостью согласился принять участие. Теннисом я занимаюсь примерно со второго класса. И тогда я ходил в спортшколу в Башкирии. Здесь ветераны, они опытные. И не так, не так как, допустим, с молодыми. С ними там можно по-простому, а здесь они опытные, с ними надо технично играть. Основные задачи проведения подобного мероприятия – это привлечение внимания к здоровому образу жизни, пропаганда настольного тенниса и сохранение семейных спортивных традиций университета. Это программа оздоровления, которая делается в Казахстанском университете на сегодняшний день. Этот турнир позволит как бы, привлечь наших сотрудников и членов семей к спорту, к оздоровлению и даст возможность поучаствовать в Врубич, призов. По итогам победители разных номинаций получили дипломы и кубки. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом наш выпуск подходит к концу. Смотрите нас в социальных сетях и будьте всегда в курсе новостей из мира студенчества. Еще увидимся. Пока-пока.